Так, горки. О, повыедали все, да? Давай на выход. Генеральная. Генеральная уборка. Давай. Давай, на улицу. Давай, туда. Пошли. Давай, Давай, так, так. Так. Давай пошли. И получается, угораю раз-у-два, у-три дня. Так как я и хотел, они здесь спят, в этом отделении, а сюда, куда я бросал, их не дерьмо ходят. И так я тут подсыпаю, когда оно жидковато, но потом опилки хорошо впитывает и убирать хорошо. Тачку загнал прямо сюда, они не мешают. И нормально будет. Так, что тут у вас за разборки? У нас крючок чуть-чуть переболел, но уже все нормально. Где-то ударился. Вот это к ним заходишь, не голодные. Утром ели все равно кричат, потому что зашел. У нас Новый год наношу. Давай, он же есть. Тупорылы именно. О! Давай. Да. как ты наша, киевляночка. Юрку хоть вспоминаешь, клубника. Я думаю, навряд ли. Навряд ли вспоминает. Юрка, наверное, не вспоминает она уже тебя. Это и опасно. труд ну, А нет. Давай еще один. Самый опасный у нас хватает это каштан. Эклер. Растанчик, а где это ты уже ударился? А? Это я забираю старое сухое с магазина, бывает поставщик но. Поставщики оставляют, должны забирать взамен, а бывает оставляют. Говорят, да Та берите там, отдадите еще собакам, пицциням. И вот так получается, что у меня иногда бывают такие вот фабрикушечки. Да он же есть, ну что ты стоишь? И этим кинем корыто. Этих я кормлю хорошо, это первые пойдут на мясо, а эти за ними сразу. Ох, уже же неугамонные. На. Неугамонные, а? Кнопа там где-то вклинилась, вот эта вот, вот джопа торчит, маленькая. Он же на нее и лезет. Куда ты? Ты морда. Что ты до кнопки? Кнопочка хорошего. Здесь мне очень нравится именно в этой клетке убирать и насыпать. Они не мешают. Выпустил их и все. Бедную кнопку и так, и так. Вот эти здесь четверо в опилках играет те голодающие там ну грубо говоря если пыли все голодные я думаю бойня было бы а так и вот так оно перемешивается все с дерьмом и потом сухое убрал и все в тачке вывес и отлично Но, хорош! Этих поросят я всех перевел уже на Гровер, все уже со стартом у них закончился. Вчера первый раз насыпал Гровера. 30 килограмм и записал. Все, старт закончился, начался у них Гровер. И записывать для себя. Записываю не кому-то что-то показать, рассказать, а для себя. Самому интересно, сколько 10 поросят съедят корма там, до убойного веса. Там 130-150 килограмм. Ну, посмотрим. Вот сколько они съедят. Мне просто самому интересно, чтобы понимать, допустим, на будущее, сколько планировать там, покупать кормов по сезону там на энное количество поголовья. Эти у нас еще на старте В кормушке старт Пускай еще подержу их на старте Они меньше чем те. Это те, которые переболели Подержу еще на старте Потом переведу позже на Посмотрю по весовой категории и буду уже потом определяться ну, а так тоже нормально. Печи Там на деревянном спят под лампой. Тут а, ходят в туалет. Мне надо подробить горох, отходы гороха, они тут мягче шелухой, но ну, я так их и дроблю, добавляю нормально, в основном горох тою большим для кам, свиноматкам, и вот как я говорил использую, вожу такую крышечку, Кто-то мне вчера написал, как меняется решета на крупоружке. Вот, кольцо с посадочным местом. И вот так одеваю решета. И туда, вовнутрь садится сама крупоружка. Вот, вот так. Ротик открывай на всю, гор быстро, дробит быстро. Вот на метро. А вот таким ковчиком.